Вы заметили, что люди так редко ценят хорошие отношения. И чем оно лучше, тем пренебрежительнее бывает их реакция. Конечно, человек же никуда не денется. И только когда он уходит, устав отдавать всю свою любовь, заботу и тепло, не получая взамен элементарной благодарности или уважения, вот только тогда начинается некая переоценка. Человека не хватает. Без него пустая, как-то холодно, а иногда и вовсе дышать трудно становится. Он ведь как кислород был, невидимый, но такой необходимый. И, конечно, вход идут любые попытки его вернуть. Усилия тоже немалые прикладываются, и узнает он о себе столько хорошего вдруг, и какой он замечательный-то, оказывается, был, да и вообще лучше всех. Беда только в том что не всегда человек этот возвращается. Наевшись доволь пренебрежения, а порой и просто унижения, он уходит тихо, без скандалов, но увы окончательно. А я думаю, неужели для того, чтобы тебя начали ценить, надо исчезнуть?